Польша в пролете или куда уезжают заработчане? Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И как вы уже наверняка догадались по названию этого видео, в нем я расскажу вам, куда предпочитают уезжать заработчане на заработки, соответственно, кроме Польши. Речь в этом видео пойдет в первую очередь о гражданах Украины, так как, во-первых, в Польше их, пожалуй... 85% от той 90, если брать людей, которые именно на заработки идут в эту страну. Ну и во-вторых, граждане Украины в большинстве подавляющим смотрят мой канал на Ютубе. Это две причины, по которым в первую очередь речь пойдет в этом видео о гражданах Украины, друзья. Итак, какие страны предпочитают для заработка украинцы помимо Польши? Где можно заработать больше, чем в Польше в 2020 году? И куда лучше ехать на заработки? Куда ехать лучше, нежели в Польшу? На эти вопросы я отвечу в этом видеоролике. Поэтому обязательно досмотрите его до конца, чтобы не упустить полезнейшую информацию. Также подпишитесь на этот канал, если еще не подписаны. Нажмите на колокольчик, поставьте лайк под этим видео и напишите комментарий под ним после его просмотра. А также обязательно поделитесь ссылками на этот видеоролик с друзьями заинтересованными в жизни и работе за границей. Но прежде чем начать, все-таки по традиции хочу напомнить, что я сам являюсь специалистом по трудоустройству в Польше. И если вы заинтересованы в достойных работах в этой стране, то все актуальные вакансии вы можете найти вот по этой ссылочке. Также обращайтесь к мне по номерам Вайбер, WhatsApp. Они находятся в нижней части вашего экрана. И будем трудоустраивать вас и менять вашу жизнь в лучшую сторону также обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал ссылка в описании те кто там подписан будут получать рассылку актуальных вакансий в Польше на свой мобильный телефон в автоматическом режиме итак топ-5 стран в которых больше всего ждут украинцев на работу Украинцев на работу больше всего в 2012 году ждали в Польше, Германии, Словакии, Израиле и Чехии. То есть в пяти этих странах больше всего в 2019 году ждали зарабочан. Соответственно, тенденция такая, что в этом году, в 2020, будет примерно то же самое. Об этом говорится в аналитике OLX, работа за 2019 год. Упаковщик, водитель, официант, строитель, разнорабочий. Наиболее популярные вакансии среди работодателей в ТОП. 10 стран. Работа официантом, самую высокую зарплату на этой вакансии можно было получить в Израиле и Швеции, примерно 61 тысяча гривен. Устраиваться на штукатурой ехали в Литву, где предлагали 60 тысяч гривен, а сантехникам больше платили в Германии, примерно 50 тысяч гривен. Одной из самых привлекательных стран для трудоустройства за рубежом для украинцев стала Словакия. В 2019 году было примерно 1300 предложений, а средняя заработная плата выше, чем та, что предлагали в Польше. 28 тысяч гривен против 25 тысяч 500 гривен. Тех, что предлагали в Польше зарабещанам. То есть, таким образом можно сделать вывод, что Словакия тут обскакала Польшу по привлекательности в плане трудоустройства зарабещан у себя в 2019 году. Судя по всему, так будет и в 2020 году. То есть, Польша здесь уже в пролете по сравнению со Словакией да? в плане привлекательности рынка труда. В топ-5 стран с наибольшим количеством вакансий также вошел Израиль, где клад украинского специалиста мог составить в среднем 50 тысяч гривен. Количество вакансий на должность официанта 1823, водитель 1811, упаковщика 1212, строителя 811, разнорабочего 701. Было в Израиле по количеству вакансий на 2019 год. Самый низкий уровень заработной платы имели такие страны, как Черногория, Болгария и Грузия. Он составлял около 16 тысяч гривен. Количество запросов украинцев на вакансии в этих странах самое низкое. В течение 2019 года интересовались работой в Польше 174 тысячи запросов. В Германии 171 тысяча запросов, а также значительное количество людей искали работу в Чехии, 103 тысячи запросов. Другая ситуация со странами Северной Европы. Среди запросов по поиску работы за рубежом 28 тысяч пришлось на вакансии в Норвегии, 21 тысяча в Швеции и значительное количество в Финляндии. Среди всех запросов пользователей в категории работы за рубежом 5 процентов составил поиск вакансий водителя искать такие предложения в 2020 году стоит в израиле швеции литве германии чехии Польше хорватии эстонии и венгрии поскольку в этих странах их больше всего около 35 тысяч запросов в 2019 году составил поиск вакансий для семейных пар больше всего Проявляют интерес к работе за границей люди Киевской, Львовской и Днепропетровских областей. Поисковики в этих регионах активно откликались на вакансии. В общем, друзья, вывод можно сделать такой, что Словакия обскакала Польшу, собственно говоря, в плане привлекательности по трудоустройству в 2019 году. Ну и, соответственно, Польша по сравнению со Словакией здесь была в пролете в плане трудоустройства. Ну и по остальным некоторым вакансиям в других странах, в странах более-менее более доступных для украинских заработчан предлагают больше, гораздо больше по многим вакансиям, чем в той же Польше. Но для защиты Польши также хочу сказать то, что в этой стране у вас есть, пожалуй, как не в любой другой стране, возможность легализироваться здесь на долгой основе то есть сделать вид на жительство максимально быстро и остаться здесь в максимально короткие сроки изготовить все надлежащие документы которые помогут вам получить в будущем польский паспорт то есть стать гражданином Евросоюза такие условия по легализации как Польша не предлагает пожалуй никакая другая страна мира для граждан Беларуси Украины России и так далее Обо всем этом я подробно рассказываю на своем канале в своих видеороликах, так что если вы заинтересованы в жизни работе за границей, в частности в Польше, обязательно еще раз напомню, подпишитесь на этот канал, поделитесь ссылками на это видео с друзьями, пишите в комментариях, если хотите увидеть видеоролики о жизни, о работе и о трудоустройстве в других странах заграничных и о каких именно, напишите в комментариях и если будет много запросов, то я обязательно сделаю такие видеоролики, ну и вообще нас ждет еще куча всего интересного и полезного на моем канале, если вы заинтересованы в консультации по трудоустройству, то проходите по ссылочке, которая в описании к этому видео на мой сайт antonbeluk.ru, чтобы заказать эту консультацию по скайпу, она будет для вас на вес золота. Актуальные вакансии вы знаете, где искать. Подписывайтесь на мой телеграм, ссылка в описании. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать актуальные видеоролики и прямые трансляции на моем канале. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life. На связи из Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!